Перемещением тела называют направленный отрезок, вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением. Путь — это расстояние, пройденное телом вдоль траектории.